Я бегу писать заявление, все на горе, ой, на Макс. Беги, беги, я его отвлеку, отвлекаем его отрен, Давай, беги. Просто. Я всё, пишу я. заявление на скотином. Так, заявление. <свист> <свист> Он здесь, <свист> Помогите. Где Успокойся, на семах, Скотина <свист> <свист> такая. Я Нет. <свист> помогите это с скотин... ой я пойду к нади шамак все она напишет про тебя репортаж Надя, Надя, башмак срочно давай помогите. я уже бегу бегу подбрика, идиотка <сíck> <сíck> а я буду тебя внизу ждать чтобы... а я сейчас через ресторан олега выйду <связывающие> О, пока он там <связывающие> что внизу, у меня есть время написать заявление. Так, за... Давай, его отвлеку тут. Заявление. Нет, он Лини... тут, он тут. Даня, алё. Я Линия. вижу. Он сюда. он сюда пока залезет. Заявление. Да, Быстрее, залази. Залази там сбоку. Ой, ну пофиг. Если он тебя столкнет, представь, это убийство на крыше. Всё. Я слышу уничтожу. Да Бегу. Смар. А. От этот за нами этот гонится. Давай, давай, давай. Ура. Да. Ура. Ура, мент. <свят> Валяйся, Ура. Он живой, что? А, Никита. Ты ему с 12 этажки скинул, он жив... Никита, мы сзади. Мы взади! Никита, он заявление пишет. Да, Все, я, короче, скинул его. Я его... Проползи, проползи. Быстрее, он, он не бежит полз... сюда. Как проползить, проползи как-нибудь. Не умею. Давай, Лися. Он уже тут. Быстрее. Давай, быстрее. Он тебя сейчас столкнет. НЕЕТ! Ебан, давай либо я тебя убью. Он сухнул. Он... Помоги, Никита, срочно. Никита. Никита, помоги, Никита. Никита, помоги, пожалуйста, Никита. Никита пиши, пиши на него два заявления, то, что он я мне скинет. Он, он, он меня сейчас скинет, ёбану. И еще и на меня скинули, я же он мне скинул нафиг? Алло, алло, алло, я слушаю тебя. Нет. Тихо. На, на нафиг! Младец. На! Я его скину. Я бронированный. Да. Я его да, скинул yes. с крыши. Тихо, криши. он же затянет. Нет. А нет, а нет, а ты ты нафиг. А, понятно. Аккурат. Не пошел бы ты, а? Идем. Ай, аккуратно. Больно. Крыса, крыса подзабурная. Помоги, кот! Кот! Полезёт! Нет. Полезёт! Кот. Полезёт! Кот. Полезёт! Нет! Прямо что? Что планы. делать? У меня есть план. Он и нас постоянно складывает. Да, и свали. Дани, Он Все. Помогаю, беги! Блашара. Быстрее, забирайтесь. Он пока он он не здесь. Быстрее, забирайте, пока он не здесь. Нужно быть тебе быстрее, а? так. И суп клипту клипту. Извини, я тут начали. Не успеешь, Бот, не успеешь. Мы Ребята, да, да, да, да, да, да, Давай бежит, бежит, да, да, пока да, да, да, А, ну ты просто сильный, да? Просто мне учиться. Баб... А! От прабабушкой силы досталась. Он меня удочкой скинул. Стой на месте, стой на месте. Что делать, он вообще хитрый? Ага. стоишь на месте на одном, да? Лица грыз. Капец. Я сейчас это там шум. Что делать, будем, падает. Не знаю. У меня есть план, как скинуть эту скотину. Какой план, посмотри, давай, сейчас меня упадет. А я тут а я здесь, а я вверх. Сталкивай, сталкивай, пота. Кот, Кот! Спасите, я пью, доктора пью, Что он сделал с котом? Кот, доктора срочно. Кот, что ты наделал? Лёба -лёба, бьёшь, ты уболевай, бь ⁇ шь. Он, не... он... он мертвый. Ему плохо. Мне Срочно, скорую, скорую, скорую. скорую Доктор звали. Он надо в скорую. Идиот. Давай. Тупой. давайте, Тупой. Идите э, ко мне. Мы ну, идем к тебе. Пусть этот полицейский там разбирается. Кот быстрее среди в больницу. быстрого а, Я здесь. Ребята, я Я не, Я ко я Поднимайся по лестнице, зайди в дом, а это лифт не работает, я его сломал. Пока он поднимется. Да да Кто, св... Кто, умер? Я лечу. Давайте я к исполнению. Мы летим сверху, ой, мы сверху где, где мы... ребята? не сидим он поднимается он поднимается поэтому я сейчас спрыгну вниз да, мы видим, мы видим. и камнем вниз Мик, вы где я тебя вот я стою. где вы мою мою. Иди. Иди. все давай давай вот давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай да. Конечно, я на тебя. Тяжело. Заборный. Как ты, как, как Я а бегу по лестнице. Смотри. Давай, я по лестнице бегу. Подпрыгни по себе. Смотри. Давайте, давайте. Я сейчас тебе крылья вращу. А У меня так прокручу. Давай, давай, давай, давай. Серезку. Быстрее. Запрыгивай. Я сейчас съесть. я сделаю, сейчас сделаю, сейчас сделаю. Ну, вот я себе и крылья Давай. Этой... Давай. Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. все, вставай. Блин, блин. А посмотри наверх. Привет. Блин, блин, пацаны. Пацаны. Наш стул. Блин, у меня стула нет. Он крылья. Надо, Да я жив. Блин, а, да, а я жив. Зали, а, скотина за мной бежит. Никита, посмотри наверх! Мы заняты, ну... Мы заняты, у нас... Да, крыса под заборной. Это крыса под заборной, реально. Посмотрите, где? У нас проблемы, Крым, посмотри. именно я не от меня, козел? У нас крыса за беремку да, бегает. Посмотрите. Я тебя зарежу, сказал, урод. Чтоб тебя током перебило. Ядре, я, я не тебя Питком уничтожим. Я тебя... Ты где, мне... Даня, Даня, ты где? Я лег. Как? побежали за ним. Дай я проверю тебя жив-здоров пока рот дай жив, дай О, да, я жив. Дай, да. бежим быстрее, Таня А Триан, где? О, вообще, а мы видим, видим, это упала, наверное, по он в больнице да М -м -м -м -м. я моему зданию. Ну, ну, так, ну, в ну, ну, ну, ну, ну, Я? ну, в ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, вот кот. Здрасте. У него болит. У него болит. Даже не. больнице. Нет. Yes. Привет, Привет скотина. Уходите, уходите. Тихо, тихо, тихо. Он не выйдет. Надо, выйдет. Надо через окно бежать. Нет. Он сейчас выйдет. Удите, уходите. Удите. Инвалид. Ножка болит. Уходите. Я... Там брожник. Слежим. Брожник. Немного за вами. Давай, давай, давай. Кот, ползи, ползи, давай. Давай, давай. О, нет, он идет. Уничтожен. Нет. Сматывайся. Срочно. Там нету по фото, я там трансформировался. Где вы? О нет, мы в ловушке. А нет, все, мы выбежали. Халыша вы тупает. Я его заскамлю. Я тоже его скамлю. Он такой нуб скамный. Кот валяется. Кота убили? Нет, все. Кот валяется. Я его убил. Я, б, я потерял. Я терял вас. Б. Блин, как отсюда выбраться? А! Чтоб тебя только перебило. Урод. Уничтожили. Ага, это ты уничтожил. Скотина. Я вижу праздники. Я пошел. Ты тупой. Значит, <связывая> знаю, что ты Не смешу мои подковы. Тупой. Тихо. У меня есть ровно четыре минуты, как мы тут сидим. Максим, тупой. Вы... Ой, да. Если он, ты, ты не глушишь, что у нас вот Все, здорово! <с2> все живы-здоровы? Живы да. Да. У меня супер очки. Как лапка. Кашлят сильно. Ну слушай, тогда надо тебе шар лить и прописать микстуру. Понял? Строгнусь. Он пустил основу. Ты здоров? Кушайте яблочки срочно. Кушайте яблочки. Кому яблоки? У, у меня нет яблок. У меня нет яблок. все. Кушайте. Да нет у меня яблок. Всё, всё, всё. Отойдите. А где он? Нет. Это корм. Срочно ко мне. Подойдите. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Нет. Ты степаешься. Вожись, Как лапка. Нормально? Нет. Специально. Да нет. Вот Нет. Отвечаемся. Нам надо. ты как? А да, Нормально. Урор Где тут? Ага. Все. А будьте здесь. что здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте здесь. Будьте Я ничего не видел, я, я ничего не видел, я забуду. лечите его кто тут врач? я тут к тебе кого лечить что он вызрел вот средство от боли тебе это вид это водка ты что ему водка ты думаешь поможет да поможет конечно обязательно один раз я один раз кота напоил Брайан, ну ты к не реагируй, тебе говорю. Запишись ко а мне в больницу. с Запишись ко мне в больницу, обязательно. <саляк> Закрылся. А где черепашка? Она Особенно доктора. Эх, у него мало времени, если он дотрансформируется. трансформируется. Все, ну, конец. Вот Давайте я вам дам зефира. Будем там зефира полезный. Дай мне без зефира, что-то. Да. дай. Чё, наглёв? Прости. Сколько, девушка, ну, уже Никита, сколько это продолжается? Я не знаю. То мы учились, то мы. И праздника веду. Я не знаю. Ему... Даня, ему надо ко мне больничать, скажи. Там, бесп... ну, там конечно, бесплатно. Давай, давай ему будет? справку. Это, справку или приглашение напечатать. Адриан, Адриан. Ой, С черепаха. У вас и Да. Вы в порядке? Можем выходить. Бурал. Ты его убил? Да. Ты победил? Надо вам больницу. Да, кому-то больницу надо. У меня шприц собой. А я вас посторожу. У меня что-то голова... У меня... Что-то голова кружится. А -а -а -а. Как ты, как кстати? Как, Миш... как ты, как, как лапки? Как Он горло? Сознание. Миша, Миша! Она Блин, ребята, сучить. искусственное дыхание, давайте ему в рот. Сейчас, подожди, мне есть способ. Давай в рот ему. Нет, есть способ. Давай. Дай в рот. Нет, не давай ему в рот. Что? Не надо ему в рот, давать. Ну ладно, я делаю. Он нашел. Мы его Буль -буль. намочили водичкой. Как ты, Пиши? как ты, не шутка, не шутка. Я знаю, что ты а поможет, кот. правда? У тебя все сырое, ты сырой. Да. Да. Папе я не знаю, что ты ему дал? Варенье. Да лекарство? Да, а, варенье. Ну, ладно. Да, это варенье. И виски. Мы ну, его победили. Ой. Где то ты расформируешь? Чего вино? Какую вину? Ты ему что дал? Ты что ему дал? Еще один. Ну-ка, ему в рот. Давай давай рот, не помогу, нет. Может, еще раз дать? Да, дай в рот ему. Ой, фу, Боже, что это за вкус? Я ему вроде. Да все. О, мне Капец, мне плохо. Смотри, спасмен. Ой, фу. Не, спас. Что ты мне дал? Да, блин. Спасмен, да все. Спасмен, помогло. Помогу Могу что-то Что ты мне дал? Всегда помогает говорить. Тебе в рот каркнул, короче. А они когда я знание потерял в коме, был слышал, мне кто-то в рот давал. Я, ну это, ну это не я. Я только да не в рот хорошо кинул за и все. Фу, блин, не шут. Ай, котик, пошли а больницу, а тебе больницу. больницу, я сейчас в рот попалась. А что там? Плохо все, все плохо, да? Да вообще все плохо, прогнило. Ладно. Прогнило. -про Ой, ладно, смотрю. Второй раз уже спалил в личность. Ничего ты не спалил, что ты чешешь чесалка. Да? Кто хочет верну. Вино. Да не, пусть вино. Дай мне. Да? Она вкусная. Да, она вкусная. Кстати, она забодрила прям так. Прям аж по лицу хотела дать ей. Привет. Подписывай. ты? Ты не меня обижаешь? Может бургер? Супер-кота. Даня. Ты чё? Обезумел? А, а Я знаю, что ему поможет точно. Андрей, вот на Чего обезумел? На помощь к вам спешит Фея Винкс. Винкс. Больной. Теба Больница. Может? Отвезите мне больницу, вот подвезите, пожалуйста, на ручках. Конечно, просто Больному. Тут вам надо стёклам. Везите меня. Мы вам заменим. Эти харкну брат, прости. Там харча. Я что-то соленое чувствую. Ну это так. Это такие эффекты от мозга. Да, эффекты. Ну а тебе мозг прополоскал. По побоч побочный эффект. Ну, вот правильно, я тебе мозг прополоскал. Ну, да. Отряды. А, ну каждый день вроде отдаю. <сёк> каждый день вроде отдаю. О, когда я сплю? Больной больнице. Отвезите кто-нибудь, пожалуйста. Подвезите на машине. Тоже не Дай я. Дай я на плечо сяду к тебе. Отвези на больницу. Да, дай... За тебя. то будет что не видит отведи меня уже мыслей больному плохо садись думаешь, ты меня поднимешь? я могу залезть слишком толстый Или ты, я слишком толстый ладно, ну, побежали уже, Он убежал куда-то. Я в больнице. Скрылся. В больнице я. Подвези меня в больницу. Подвези меня на такси больницу, пожалуйста. как-нибудь. Я вам? уже в больнице. На больному плохо. О, где больной? В палате. Где больной? Вези меня быстрее. Надо опираться. Органы. На продажу. Ну, за кота мало, конечно. Давай ложись, ложитесь, отойдите все. У меня шприц, Пацаны, давай, Наша чайочка самая дорогая. Да, с Ага. Да. здесь, он в потолок смотрит, он слепой. Ты правильно, сел. сейчас мы его усыпительное колем. Да, давай усыпительное. В Хочешь попить, хочешь колю? Услепительная Мишанин, Ус усыпительная Мишаня, попей давайте почку режем. Стали, менять, менять, На почку. Офигеть, а, он уснул. Я уже вырезал. А, Почка? а почку. Там побочный кот. А он даже не... Он даже не знает, что мы ему почку вырезали. Тебя лечить надо, ты псих. Мы, мы шутим. Мы ничего не резали, мы пошутили, кот. Поцелуете. Поцелуете. Кот, мы пошутили. Адриан, идите сюда, Никита, идите сюда. Да. Я, короче, ему рентген сделала, знаете, что оказалось? Он с одной почкой да. родился. На, попей. Блин, а как вспомнил? он без почек живет? Не знаю. Вон, вон он, иди сюда. Мы тебя Ты чё, чё сам решать? Не шутим, мы ничего тебе не резали. Мишутка, Мишу. иди сюда. Мы давай усыпь Сейчас я усыплю. Усыпи, усыпи, усыпи, да. Усыпи, да. Дай усыпи, мне усыпь, да. я же врач. Дай усыпи, да. я а, ну хорошо, сейчас. Давай. давай я дам усыпи, да. Давай, Пш давай Пш три, да. это ж... ж Пш дай ему говорю? это вообще для... для человека дай ему. нужно а, ничего, сейчас реально обрежем. Хорошо. Для человека это сейчас я дам. Короче, да, прям да. так. что он вообще Он выкинул усыпительного человека. -ми шутка, слушай. Мы, это, да, тут мы, короче, Мишутка, слушай. Мы, короче, тебе нечаянно все почки вырезали. Ты не чувствуешь? У него это, отмутация. Уже без органов мы тебе все вырезали. Вообще, <laughs> шутка, шутка, Вызовите скорую! Шутка. Им плохо. Тихушку. Там да больной. Сбежал пациент. Бежал пациент. Пациент. Пациент. Иду домой. Ну ладно. А, заплатите. а, заплатите. а не дум... заплатить. А да? заплатить. А, за что... а ты не думал, как ты писать будешь, Мишутка? А в нем все будет. Он теперь будет таким полным. И в нем будет капляц. Да, он будет скампливаться, ну, и, ну, и он будет как жирный. Да, пошлите. Пошли за ним. Да, пошлите за ним. Кот, иди сюда. Кошара! Все. Кошар! Ой, а. ушел. Что такое, что такое ушел? Ну, он, короче того, он умер. Почему что почек нет у меня? Кто мне Да. Вообще жалко. Он жил. Что? А, <сесс> <сесс> <Adem>, как дела <сесс> <слес> <сесс> Нормально. <слес> Че-то ты какой-то плоский. А что, должен быть доской? Я хочу, я хочу вроде запихну, понял? Не сюда, не сюда. Себя в зеркало видел? Ну че Чё бежайте? Я вас, себя, я вас ты... подам жалобу. Ты себя в зеркало видел? Нет. Ну посмотри срочно. Красивый человек? Что? Красивый человек? Ну, да. Потому Ребят, что, не, я... не, не, то, что не то, что вот вы, вот вот, вот, вот что такое. смотри какой я красивый. Потому что я позже Пу пудж -пу Как ты это делаешь? Почему мне так, вы не так Нет. Как ты это а делаешь? Можешь прыснуть а попу. И сюда, Даня. Даня, поворачиваюсь. Как ты же, как ты это широким стал? Потом... Да, конечно, а Джеми еще снимаем? Да, нет. Понял. Да, да, да нет, а сколько мы не снимаем?